Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Елена Балкарова, я врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук, руководитель центра доктора Блюма в Испании. В наш центр обратился пациент после тяжелой коронавирусной пневмонии, которую он перенес в июле 2021 года. В течение четырех недель его беспокоил сильный сухой кашель, повышение температуры до 39 градусов, тахикардия до 120 ударов в минуту, одышка, чувство затрудненного дыхания и удушья. На снимках МРТ было обнаружено интерстициальное изменение легких, множественные фокусы по типу матового стекла, выпад в полости перикарда и остаточное количество жидкости в плевральных полостях. На момент обращения в наш центр пациента беспокоила выраженная слабость, одышка, невозможность пройти хотя бы небольшое расстояние, нарушение памяти, снижение концентрации внимания. Нужно отметить важный факт, что в теле у каждого человека есть наследственные предрасположенности, локальные болезни или хронические заболевания. Особенностью коронавируса является то, что он выбирает те самые слабые места и поражает именно те ослабленные ткани или органы. Именно поэтому так сильно и резко ухудшается состояние человека и так многообразны проявления коронавирусной инфекции. Именно поэтому в центре доктора Блюма мы подходим к разбору каждого случая индивидуально и разрабатываем персональную программу восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции. Меня зовут Виктор, мне 27 лет. К доктору Блюму пришел с проблемой с коронавирусной болезнью и эмоциональным выгоранием. Плюс у меня еще в целом сидячий образ жизни ввиду, ввиду моей работы. Коронавирусом я переболел довольно тяжело. Была температура 39, протерял вкус, вкус нюх. было жжение легких, было тяжело дышать. Я пошел, сделал снимок, и на легких была пленка примерно 20 процентов поражения. До этого я очень заботился о своем здоровье, точнее пытался найти способы улучшить свое здоровье: чтением книг, поиском информации в интернете, пытался менять свой образ питания, больше двигаться. Коронавирус последовал отправной точкой. Я практически вообще не мог бегать. Я проходя примерно метров двести-триста, я уже ощущал дышку. Как по мне, у Блюма довольно было легко заниматься. Я... И это, это, это было... Это был интересный опыт. А, приехав доктор Блюма, а, у меня был с ним довольно интересный разговор. Он мне а, расписал а, режим занятий. А, и после того, как я начал заниматься, а, меня это как бы начало даже мне это начало нравиться и э, я с радостью начал ходить на эти занятия, потому что после того, как я выхожу, э, у меня появляется энергия.